Поздравляю! Ты выиграл джим! Ты выиграл джим Поздравляю! Ты выиграл, Джим! Поздравляю! Ты выиграл Джим! Поздравляю! Ты выиграл джим! Ha ha ha ha ha. Ты такой быстрый. Посмотрим, сможешь ли ты побить мой рекорд, мой рекорд времени на этой трассе. поверить, что ты смог побить мое время на этой трассе. А сейчас тебе предстоит побить самое лучшее время. Я сомневаюсь. Ты побил все мои рекорды на трассах. Теперь у тебя есть право выбирать меня в качестве гонщика в окне выбора персонажа.